Ну, галактическое световое тело, конечно, будем разбирать уже дальше на следующих курсах. Мы с вами здесь разобрали только земное световое тело, то есть первый меркаба, если можно так сказать. То есть это та самая меркаба, которую мы потеряли последний. И с этой... Соответственно, мы и вместе с ней потеряли всю связь, то есть мы уже больше не видели, не слышали, не чувствовали, не воспринимали, ну не только интуиция, вообще все перестало работать, да? ну как вот телефон сломался, все. Значит, сейчас мы с вами заново все активируем и будем воспринимать.